Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы запланировали с Дарьей рассказать вам, чем же все же отличаются домашние пилинги от профессиональных. Понятное дело, то, что домашние это легкие пилинги, такие, которые могут решить вам некоторые проблемы. Легкие проблемы, а именно профессиональные, мы решаем профессиональными пилингами, мы решаем а, много вопросов. Причем, а, что самое главное, мы можем решить несколько вопросов одновременно. Может быть придет а, к нам девушка с комбинированной кожей такая, что у нее есть и гиперкератоз, и какие-то единичные воспалительные элементы, но при этом присутствует сухость, и что один пилинг, один пилинг мы не можем использовать на, например, площадь всего, всего лица. Поэтому прекрасно то, что мы можем комбинировать несколько пилингов одновременно. Также мы все же ведем подготовку кожи к более серьезным, серьезным процедурам, более серьезным пилингам. То есть вначале девушка, когда к нам приходит, мы все же начинаем с более мягких, более щадящих пилингов, убираем где-то гиперкератоз, убираем где-то какие-то единичные, те же воспаления, для того, чтобы прийти постепенно к более серьезным пилингам. Я всегда рассказываю на приеме о том, что мы сначала пару раз делаем более мягкие пилинги, Замариновый пилинг, или миндальный пилинг, или тот же салипилс или циловый пилинг. Это достаточно легкие пилинги. Вы немножко пошелушитесь, конечно же, от них. Это понятное дело, как и от любого пилинга. По-разному может реагировать кожа на них. Но при этом это будет как хорошая подбожка, как хорошая подготовка к тому, чтобы сделать, например, какой-нибудь ретиноевый пилинг в дальнейшем, который уже будет хорошим антиэйдж, например, хорошей профилактикой. И, и так далее. То есть у нас есть множество пилингов, таких, как, например, Ультрасьютиклс, всесезонный пилинг, или тот же мой любимый пилинг профессиональный от Self Fusion, который является всесезонным пилингом. Поэтому любимый пилинг, потому что там находится треноксмановая кислота, которая прекрасно профилактирует работу меланоцитов. Также у нас есть а, всесезонные пилинги, миндальные и молочные. И молочные, точно. И, и молочные. молочные... У нас еще курс, друзья мои, есть курс. Да, а, сейчас да. акция у нас на курс, кстати говоря. У нас сейчас акция на курс молочного или миндального пилинга от UltraCeutical. Состоит он из четырех процедур. Четыре прекрасные процедуры, которые делаются раз в 10, в 10 или 14 дней Прекрасный легкий пилинг, он всесезонный, вы немножко можете на него пошелушиться, но при этом решает кучу проблем. Вообще ультразвитиков потрясающая компания, которая может вас избавить от очень многих проблем. Но закончить, прости, пожалуйста, что я тебя перебиваю, можно, например, ретиноевым пилингом. То есть мы можем, например, сделать курс да. там, 4 процедуры условно миндального и потом сделать посильнее какой-нибудь такой антиэйдж. Да. да, прекрасно будет как подготовка, но при этом все по показаниям. Это да. да. Вот, поэтому приходите на профессиональные пилинги, это действительно хорошая процедура, хорошая процедура, которая решает очень много проблем, Поэтому и в домашних условиях иногда с ними невозможно справиться, поэтому приходите, мы будем рады.